Очень много произведений были навсегда запрещены в России, и сейчас они малоизвестны даже в эпоху всеобщего просвещения и доступности информации. Одна из таких очень известных книг была написана французским мыслителем и путешественником, проехавшим много километров по России Астольфом де Кюстином. Называлась эта книга Россия в 1839 году. Как я уже сказал, даже тогда, в его время, она была в России запрещена. Этот философ и мыслитель пытался рассуждать о России и призвать самих русских порассуждать о сущности своего государства, о том, почему в России по сравнению с Европой не происходит никаких изменений, и все, что творилось тогда в этой стране, пугало европейцев точно так же, как и сейчас. Не знаю, останется ли этот ролик на YouTube, но если все-таки останется, давайте внимательно, без особой ненависти и в то же время без особой радости просто почитаем, что думал известный француз о России практически 200 лет тому назад. Удивительно, но в этих словах вы найдете облик современной России. Итак, Астольф де Кюстин о России. Эта нация захватническая, она в своем униженном положении лелеет надежду распространить господство на других. Эта рабыня на коленях мечтает о господстве над миром. Россия видит в Европе добычу, которая раньше или позже будет отдана ей. Россия является воюющим обществом, ее сила не состоит в идеях, ее сила в войне, то есть в уловках и жесткости. Страна, где церковь Василия Блаженного в Москве называется «домом молитвы», не является Европой. Люди, идущие поклоняться Богу в этой коробке для конфет, не являются христианами. Российское духовенство никогда не было и не будет ничем иным, как полициями одетый в несколько отличную от войск униформу империи. Под руководством императора попы и их епископы являются полком чиновников. Историю России прячут от русских и хотят скрыть от всего мира. Воспоминания о том, что происходило вчера, являются собственностью императора. Он меняет по своему желанию летописи страны, и ежедневно раздает своему народу исторические истины, которые совпадают с определенной выгодой момента. Крестьянка Никифорова донесла правительству о побеге ее сына из армии. Император наградил ее Серебряным орденом Святой Анны с надписью «За бдительность». Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они «упиваются» своим рабством. Другие нации терпели и тиранию, московская нация ее одушевила, она ее любит. Только у этого народа были мученики, обожающие своих палачей. Рим не падал на колени перед Нероном, а русские это делали перед Иваном Грозным. Если это повиновение, если это подлость, то она непростительная, а когда это патриотизм, он нечестив. Россия – это лагерная дисциплина, вместо государственного устройства это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества. Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования, труде и страдании. В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному Отечеству, освященной верой в Отечество Небесное. Страна, это говоря по правде, отлично подходит для всякого рода надувательств. Рабы есть и в других странах, но чтобы найти столько рабов-придворных, надо побывать в России. Не знаешь, чему делиться больше – то ли безрассудству, то ли лицемерию, которые царят в этой империи. Россия по-прежнему правят с помощью скрытности и притворства. В этой стране признать тиранию уже было бы прогрессом. Пусть даже Россия не пойдет дальше дипломатических претензий и не отважится на военные действия все равно ее владычество представляет сам не одной из опаснейших вещей в мире. Никто не понимает той роли, какая суждена этому государству среди европейских стран. В согласии со своим устройством оно будет олицетворять порядок, но в согласии с характером своих подданных, под предлогом борьбы с анархией, начнет насаждать тиранию. Россия – нация немых. Я не упрекаю русских в том, что они таковы, какие они есть. Я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы, европейцы. Пока они еще не образованы, но это состояние, по крайней мере, позволяет надеяться на лучшее, хуже другое. Они постоянно с желанием подражать другим нациям. Видя все это, я говорю, эти люди... Разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные. И вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами. Русские сгнили, не успев созреть. Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь рецептом, скажите им, поезжайте в Россию.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 1836 году маркизом Астольфом де Кюстином. Жуковский назвал Кюстина собакой, однако не смог не признать того, что большая часть написанного им соответствует действительности. Тургенев отметил, что Кюстин, сделав ошибки в подробностях, изобразил самую, что ни на есть, сущность русского быта справедливо и точно». В 1870 году Тургенев написал о России, живя к тому моменту много лет за границей. «Давненько не бывал я в стороне родной, но не нашел я в ней заметные перемены. Все тот же мертвенный, бессмысленный застой. Строения без крыш, разрушенные стены. И та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска». И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то умный, народ наш вольный стал, и вольная рука висит по-прежнему какой-то плеткой хилой. Если люди, мыслители, европейские, как и русские писатели, русские мыслители еще 200 лет тому назад описали лик современной России, это говорит только о том, что в этой стране не меняется ничего и ничего никогда не изменится.